Российские гадалки исполняют очень важную роль в кремлевской пропаганде. Если у кого-то и возникли сомнения по поводу политики Путина, то циничные шарлатанки их опровергнут, повторяя слово в слово тот бред, который выпадает изо рта русских пропагандистов. Послушайте, что так называемая «Аврора» с картами Тара чешет о референдуме в Запорожской области Украины. Нет, это область. Уже, уже статус свой определила, уже надела корону на голову, да? Уже идет к процветанию, уже чистота какая-то есть, да? Чистота души. Здесь какие бы работы не проводились, э, вот э, для того, чтобы украсть, помешать, да? Здесь... Э, Идет отвержение вот этого. Здесь уже мудрость. А вот говорят, да, в Украине там много людей без царя в голове, да, здесь уже с царем в голове. Здесь уже мудрец. Мудрец. Мудрец контролирует. Конечно же о царе в голове россиян – это чистая правда. Это лживое существо с картами в очередной раз подтвердило, что россияне-холопы – и живут для своего царя. Если готов старому террористу Путину челом бить, значит ты русский. Если нет, значит украинец. К большому сожалению, эта недогадалка имеет большую аудиторию, мягко говоря, не самых умных людей, которым рассказывает то, от чего нормального человека тошнит.